Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы находимся на действующем объекте. Это у нас трехкомнатная квартира в ЖК Орион, город Тюмень, общей площадью 122 квадратных метров. Краткий видеообзор текущих работ. покажу вам планировку квартиры значит мы сейчас находимся при входе в эту квартиру здесь от застройщика у нас была выстроена вот таким вот образом стена вот стенка выстроена был вот такой вот дверной проем и соответственно когда заходишь со входа то ты визуально упираешься в какой-то вот такой вот непонятный коридор который не дает абсолютно никакого воздуха такому казалось бы большому пространству мы убрали эту стенку выстроили здесь предварительного вот сейчас выстраиваем стенка будет из гипсокартона в этом участке у нас будет располагаться приставной либо встроенный шкаф здесь у нас будет зеркало с этой стороны у нас будет стоять небольшой пуф на который можно будет присесть когда одеваешь либо снимаешь обувь сейчас мы находимся в зоне кухни в зоне кухни мы также выстроили стенку из гипсокартона для чего? Для того, чтобы со стороны коридора и вообще вот с большого этого пространства нельзя было просмотреть внутренности кухни, которые видны с боковой стороны. В зоне кухни у нас будет теплый пол. Мы сделали подготовку, то есть уложили мат и базовым слоем прошлись его, подготовили под то покрытие, которое будет укладываться в этом участке впоследствии. В гостиной комнате площадь у нас достаточно большая. Здесь у нас заложена трасса под кондиционер. Каким образом мы ее заложили? Она у нас отсюда пошла, пропилили стену в тот угол. Дальше у нас балкон. Чтобы нам на балкон не навешивать внешний блок, у нас квартира находится прямо над входом в подъезд, мы увели через другую комнату и вывели в угол помещения. Кондиционер, который у нас заложен в гостиной комнате, мы вывели трассу в угол помещения. То есть суть в чем, мы могли вывести ее на балкон, но в данном конкретном случае у нас это второй этаж, и балкон располагается прямо над входной группой, то есть на, над входом в подъезд. Мы вывели трассу в этот угол, он визуально не будет бросаться в глаза, вот, и ни над кем не будет нависать. Сейчас я вам бегло покажу планировку данной квартиры, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вход в квартиру. Здесь у нас гостевая комната, совмещенная с кухонной зоной. Дальше у нас есть балкон. Здесь у нас находится одна из спален. Ванная большая комната. Здесь у нас гардеробная комната. Здесь маленький санузел и две детских комнаты. Сейчас прокладывается вся электрика на объекте. Часто показываю в видео, как мы прокладываем там кабель HDMI. Но ну, тут вот на действующем объекте можно показать, допустим, да, у нас здесь будет телевизор, снизу будут, допустим, различные какие-то приставки. Мы закладываем в стену либо кабель-канал, в который можно будет спокойно просунуть кабели HDMI и все прочее, или закладываем, к примеру, канализационную трубу диаметром там от 40-го, чтобы спокойно также можно было все просовывать, кабельную продукцию сверху, вниз и обратно в случае необходимости и замены. Как правило на всех объектах застройщик дверные проемы выстраивает таким образом, что есть запас по высоте и при любом ремонте приходится дверные проемы опускать. Есть несколько вариантов как это можно сделать, то есть высоту проема можно опустить склеив между собой листы гипсокартона, накидать штукатурки, есть варианты поставить какую-то небольшую перемычку, конкретно в данном случае у нас высота позволяла сделать таким образом, что мы вставили туда кирпичи, между собой склеили их пены, снизу поставили перемычку из двух арматур и впоследствии это будет просто с обоих сторон и с нижней стороны все оштукатуриваться. Сейчас мы находимся в одной из детских комнат. Мы здесь сформировали дверной проем, то есть отбортовок здесь не было. Дальше у нас здесь будет стенка, встроенный шкаф с этой стороны. И это детское у нас будет располагаться под двух детей. С этой стороны у нас будет небольшой диванчик и с этой стороны у нас тоже будет небольшой диванчик. В зоне окна у нас располагается большая рабочая зона для двоих детей. То есть, у нас будут с обоих сторон от окон место хранения и большой рабочий стол. Соответственно, в зону рабочего стола мы вывели все электрооборудование, которое будет необходимо для подключения двух компьютеров либо ноутбуков на этом объекте для установки подоконников мы расштробили откос от застройщика и подготовили вот такую площадку то есть мы по маякам здесь прошлись рем составом для того чтобы у нас подоконник когда устанавливался он устанавливался с минимальным пенным швом чтобы он встал достаточно жестко и не проминался сейчас мы находимся в большой ванной комнате Расскажу, что у нас здесь будет конфигурация ванны, ванна квадратная. Мы с этой стороны выстроили перегородку, чтобы можно было здесь расположить ванну от стены до стены, и чтобы керамогранит, который будет в этой ванной комнате, встал четко на ванну, без всяких зазоров, чтобы никакой не случилось никогда протечки на этом объекте. За этой стенкой у нас будет располагаться сверху зона хранения, снизу у нас будет стиральная машинка, в этой стороне у нас будет стоять инсталляция. Над инсталляцией мы уже подготовили стену. Здесь у нас будет располагаться сантехнический шкаф. В этом участке у нас также будет большая зона хранения. Напротив входа у нас будет зеркало и снизу у нас здесь будет раковина стоять. На этом объекте сейчас будут выполняться работы по инженерной сантехнике. Сейчас мы на объект привезли сантехнику, это уже чистовая, но это часть чистовой сантехники, то есть это встроенные а, смесители, встроенные изливы, встроенный душ. А, для того, чтобы наши сантехники сейчас на этапе прокладки инженерки всей полностью могли заштрабить в стену вот такие боксы. Значит, мы сейчас стали закупать всю сантехнику самостоятельно, то есть не у магазина, который находится в Тюмени, а напрямую у поставщиков. Для чего мы это сделали? Для того, чтобы не было никаких нестыковок. А нестыковки происходят, когда? когда у нас нет вот этой, допустим, внутренней составляющей смесителя, который у нас будет стоять на ванне нам его необходимо получить на черновом этапе монтажа инженерной сантехники. Если заказчик оплачивает полностью всю чистовую сантехнику в магазине, то, соответственно, магазин просто берет и привозит всю эту чистовую сантехнику нам на объект. В процессе ремонта эта сантехника будет двигаться с места на место и ее, соответственно, можно повредить. Мы ушли от работы с магазинами, стали закупать сами для того, чтобы можно было разбить чистовую сантехнику на два этапа. Первый этап. Мы заказываем все необходимые внутренние комплектующие смесители. И второй этап. Мы просто, когда у нас возникает необходимость, у того же поставщика добираем внешние части уже чистовой сантехники. К примеру, у нас по проекту есть полотенцесушитель. У полотенцесушителя есть скрытое подключение, есть подключение через вилку, есть правое подключение, есть левое подключение. В чем суть? Когда мы отправляли проект в магазин или заказчики приходили в магазин, то, как правило, специалисты в магазине, они не смотрят правое или левое подключение полотенечника. А у нас в проекте это четко указано. И возникали такие ситуации нам приходит на объект через пять месяцев работы полотенечник с левым подключением со скрытым а у нас уже в плитке выведены размеры под правое подключение и возникал вопрос что делать мы начинали общаться а, с магазином по поводу вот этих всех возвратов но это достаточно проблематично потому что есть сроки поставки которых у нас уже на финише ремонта просто физически нету и нам просто приходилось снимать одну плитку ломать и мастера начинали перекладывать кабельную продукцию, а плиточники начинали перекладывать уже непосредственно сам гранит, либо кафель. Поэтому мы стали закупать всю чистовую и черновую сантехнику самостоятельно. Сейчас мы находимся в гостевом санузле. Гостевой санузел достаточно большой. То есть он изначально предполагает унитаз и возможно биде.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 Здесь мы выстроим стенку из гипсокартона и сделаем здесь небольшую ревизию, скрытую на люках, чтобы было все в доступе. В этом участке у нас выстроится поддон и будет кабина душевая в строительном исполнении. Дальше с этой стороны у нас спокойно расположится унитаз. То есть мы это помещение будем использовать максимально функционально. В этом жилом комплексе при входе в квартиру в коридоре у нас располагался навесной шкаф не встроенный а с автоматикой которая отвечала за всю квартиру именно за электрооборудование с этого участка мы шкаф перенесли в ту зону вот это тот самый щит который мы перенесли это у нас небольшая гардеробная комната в этой квартире щит выглядел вот таким образом с такой сборкой с минимальным количеством автоматов на площадь 122 квадратных метра мы сейчас э, делаем щиты вот в этом участке у нас будут стоять абэбэшные э, щиты э, по разному количеству автоматов значит верхний щит у нас будет щит трансформаторный который будет отвечать за все светодиодное освещение на этом объекте по центру у нас будет располагаться щит с автоматикой, которая будет отвечать за всю силовую линию. И снизу у нас будет располагаться слаботочный щит, который будет отвечать за телевидение и интернет на этом объекте. Сейчас мы находимся на балконе. На балконе заменены рамы. Балкон полностью утеплен, то есть у нас здесь на парапете 10 сантиметров утепления. Дальше у нас идет штукатурка и внутри штукатурки у нас заложен греющий кабель, так же как и на полу. Соответственно, вся вот эта часть у нас на балконе будет теплая для того, чтобы в зимний период времени у заказчика здесь будет располагаться компьютерная зона не было. На балконе просто холодно и от этой стены не веяло холодом. То есть веять холодом и было холодно, это немножко разные вещи мы стали закладывать теплые полы в рабочие зоны на балконе тогда когда стали собирать с заказчиков обратную связь по этому вопросу то есть что происходило раньше мы утепляли балкон делали теплый пол либо инфракрасное пленочное отопление на потолке и через несколько лет как приезжали в гости к заказчикам видели что на балконе у них просто хлам тот, который не пригодился в квартире, у них здесь склад. Начали спрашивать, почему. Они начали объяснять. На балконе как бы ногам тепло, в целом тепло, но когда сидишь, от этой стены почему-то веет холодом. После этого было принято решение, когда у нас на балконе есть рабочая зона, мы закладываем на парапет греющий кабель.